Ёпты Ты <гас> Это пересрался сейчас Блин, а из укрытия так изи вообще убивать? Все, вроде никого больше Опа <гас> Круто, портфельчик о заборника. Ептать. можно будет заходить туда, куда нельзя. Вот, например, вот сюда. Чепок. Извращенцы проклятые. Опа, это что такое? Хорошо. Что это такое? А, это кусок кнопки Которую мне поставить Так О Заблюрено Не мной причем О Отмычка У нас есть отмычка вот эти чемоданы, по-моему, откупоривать. А, в натуре! Вот, наконец-то. Кнопочку поставил. Почему ты зеленый делаешь в оранжевой комнате? А, та закрылась. Интересно Офигеть Мы ему руку рыжили А этому И этому руку крыжили. рыжили Замечательно Так, тут без этого Опа. Зажимчик. А у меня места нет, да? Черт. Ёбики. Прям настолько. Так, вот, я нашел еще, куда мы не ходили. Вот, купориваем. Я, блин, стриптиз не заказывал извращенцы. Стоял, тут вытанцовывал жмых, а? Ты посмотри. Я понял. Это ножом, да? Фу. Офигеть. Мейкап. Там мы так-то неплохо выглядим. Давай заглянем. Эх, как же жаль, что. Вы не можете на это посмотреть, а я могу Но я не буду Я, пожалуй, засейвлюсь Это новая локация, это уже какая Да, наверное, это мой рай Давай дадим жар Ага, давай, давай Вот опять его заспавнило Передо мной где-то А, нет, он за мной удивительно 500 раз пробовал пройти это не получалось обычно ему передо мной спавнится. оу не шоссе я вытворяю пошел нахер это блин самая блин, быстрейшая машина просто в игре эй Я вообще, я такой утроикторию выбираю даже лучше, чем здесь предлагается. <esta keyboard by flauto> а, вот а, это не лучше было. Ну и че, все, он финишировал первый в очередной а... раз. <gauche> Понятно. Вот, вот, вот, поворачиваю кусок говнища. что блин с ней не так вот сейчас за мной заспавнили удивительная штука вот что ей надо было что вот именно вот сейчас когда я решил позаписывать да у нас тут какие то проблемы с серверами будут да поверни же ты. Вот почему ты не поворачиваешь. Вот так вот он меня и обходит. Пошел нафиг меня. Грязная игра я знаю. Но оп, с этим мудаком по-другому вообще нельзя. Только грязная игра. На, псина усатая. Она не поворачивала. Просто не поворачивала. И он впереди, да, уже в километре от меня Ну да, конечно Игра просто, короче, не хочет Чтоб я победил Если мы его сейчас не сурубим Псину сату. Давай, все, грязная игра пошла Та-та-да-та-могу Вот он догоняется Вот так вот Не пошло Ну все Ага, Белла Воу-воу-воу-воу -во -во. Иди отсюда Жмых Главное не напортачить Как я это люблю делать Вот сейчас, например а -а -а -а. Блин, а как его так хорошенько Так нафигачил Да блин, да поверни ты она и не в дрифт не хотела никуда. Давай, пакетик, карманчик. Да ну нет, ну ну нет. Да, все, перезапуск. Ты как ворвался-то в эту тусовку, слышь? 30 секунд. Ну прикиньте, я бы был бы первым, был бы прямо перед финишем. Вот эти вот 30 сек, меня бы вообще 10. Что? Не в этот раз. Так, здесь мы еще не были. Пришлось им бежать пол карты. Ради вот этого. Привет Блин, у нас так много Девчонки Опа О, Еще рюкзачок Вообще пушка А что такое? Приуныл Друг Что приуныл? Я у тебя значок отберу все равно тебе не нужен. А что такое? Вибратор. А-а-а. Вон там вайфайная кнопка. Надо как-то туда -до... добраться. а, -а это... Отойди. А да, вот она. Чпойнк. Эту мы забираем. Это открыто, да? А что открылось? А, вот это открылось. Вырубаем джимх. Есть что-то? Это еще... Это что такое? Находятся инструменты всякие, фиг знает для чего. Опа. И клиентик. Еще и болторез. Куча инструментов, которые фиг знает для чего. Поменял, короче, все нитро. И нам заспавнили этого чувака далеко сзади. Так что сейчас должно быть вообще изи. Но это не точно Нитро себе поставил на то, что оно накапливается в дрифте Там и все такое Это будет немножко поудобнее Потому что карта, она в основном дрифтовая Да ты, псина, не поворачивай, ты прикинь Фу. Минус два, как говорится Почему ты выпрямилась? Почему он в него не вмазался? Блин, еще тяжеловато смотреть на карту Когда тут такие поворотики Так Уходи, уходи Я прошел ее Я прошел ее Я на эту гонку потратил Месяц Может быть два не каждый день, конечно, но все равно Ну шо, ребятки Варпашечку, наверное, да? Ууу, как все лагает Ладно, хатку у меня теперь, кстати У меня в... не теперь, а в принципе есть хатка У, -у, -у. Что-то как-то, видимо, походу не сегодня, да? Ну хотя там есть выход, сейчас попробуем э -э -э, Ясно, ну что, дубль два у меня хата, в принципе, недалеко от этого От аренды транспортных средств Ну, то бишь, где ты вначале там появляешься около там Майкла, всех вот этих Там-то точно ничего не должно Нет Ничего не вылетит, все должно быть Хорошо Ну вот Сейчас тогда добежим до дома И начнем Вау У вас двери того Потерялись Ладно. Так, все. Конечно возле дома. Это если что, моя тачка. А что я хотел? Ладно. Короче, вот эта вот дверка закрыта. Мы такие сюда хопа. Вот она закрыта. Нажимаем. А вот та открывается, это закрывается. Мы такие Хлоп цепляем эту штуку и Wi-Fi кнопка откупориваем Воу. О, это мы, кстати, вот там То, что было в прошлом видосе Это вот тот самый корабль Обоссаться загрустил а, еще просвечик да это просто офигенно о братишка-то скукурозился, скопустился капитал да вот там вот я когда-то был вот нам нужно вот этот домкрат поднять вот этой вот палкой Вот это и все в обратном порядке. Все. Вот он, дьютируем, и там офис. А, наелся и спит. Ладно. <г Frog> О, кнопочка. Офигенно. Все забираю я теперь доволен о, здравствуйте И почему на меня там мусоров из-за того чела Переагрил, блин, на себя Красавчик, кто еще так умеет Ток, я Поворачиваю О, текстурки пропали Я под них пропал тоже Куда я на карту не смог. О, здравствуйте. Надолго, ненадолго? Понимаешь, что, конечно, прямая это все зашибись. Вот так ему! Под сраку! И его вообще это не колыхнуло ни на миллиметр. Давай по пакету его. Оп, оп, оп, оп. Некрасовский код. Нет! Это говнище. Не поворачивать, несмотря на то, что она вкачана на полную. Просто на максимум. Еще надо посмотреть на карту Когда нет текстур Мне так классно, весело, круто Сейчас еще будет черный экран, миллиард лет А он к этому времени уже доедет До финиша Давай, я даже на карту не смотрю По кармашку иду Мы его там срубим, наверное В повороте Вот в этом Не пошло О. О -о -о. А вы снова тут Оба появился жмых усатый Блин, испортил мне всю катку Ой-ой-ой-ой-ой, давай, чуть на финише не запоролся, как обычно Изи Так А, что без мин тут было Что такое? Опять ус, сука. И, блин, еще какая-то штука. Что мне с ним делать? Ой, это вообще флешка какая-то. А что она открывает? Это где вообще? Ах, ты шмых! Вы что, офигели, отреспаунились тут? О! Это что, открыл? Я не знаю, где это. А, это вот это? А, и там пулемет. Там автомат новый. Все, я понял, где это. Да сука, блять. Ну давай попробуем это говнеч. Не люблю спринты не время. А че, поедем, нет? Алло! Я криворучка, я не на те кнопки нажимал. Спасибо вам за просмотр, надеюсь вам понравилось Сори, что так долго, две недели Потому что я, короче, уехал на выходные к родителям На 8 марта как раз таки, ночь, что выходные затянулись на целую неделю Ну и потом мне пришлось вот поиграть, что-то там понаходить, поискать Чтобы вы понимали, блин, я на записывал и перелопатил, пересмотрел Чтобы вот для вас тут это все сделать 42 гигабайта я... Это вообще, это я их перелопачивал два дня, если что. Но, надеюсь, не зря. Надеюсь, вы подпишитесь, лайкосик там влепите, там колокольчик, чтобы, блин, потом не забывать. Я постараюсь пораньше сделать, наверное. У меня уже записано, кс-очка. Если хотите, кстати, НФСочку или РПшечку туже. Только не знаю, что в РП-шке делать. Что-то мне там скучно немножко. То пишите в комменты, я посмотрю, подумаю, возможно, даже что-нибудь сделаю. Все, всем удачи, всем пока.